Приветствую вас, Девы! Сегодня мы с вами рассмотрим, что будет происходить в ваших основных сферах жизни с 7 октября по 4 ноября. Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Стрелец. Стрелец является для вас символическим четвертым домом, который связан с недвижимостью и с семьей. Венера в этом знаке себя будет очень хорошо и вольготно чувствовать. Она будет наполнена свободой, оптимизмом, жизнерадостностью, желанием экспериментом в любви. Поэтому можно говорить о том, что... Собственно, для вас ваша активность, она будет очень приятная в стенах своего дома. Вы будете вдохновлены, у вас будет очень много идей, захочется что-то творить, захочется что-то создавать. Еще эта Венера связана и с творческой энергией, захочется что-то создавать, сделать что-нибудь красивенькое. А кому-то, наоборот, захочется уехать. Может быть, кто-то решит эмигрировать или построить свои крепкие любовные узы создать отношения с человеком издалека ну давайте будем смотреть сейчас более подробнее например посмотрим что будет с 9 по 13 октября венера будет создавать такой интересный аспект вот к сатурну сатурн для вас это зона здоровья и зона работы Ну, наверное можно говорить о том что любая ваша Деятельность, направленная либо на семью для дома, или для, да, для дома, для семьи, она принесет вам обязательно удовлетворение, материальное удовлетворение. Ну и плюс еще это указывает на улучшение погоды в доме, в семье. Ну и работа, которая будет связана непосредственно с какой-то выгодой для дома, для семьи, для ваших членов семьи, то она будет приносить вам очень большое удовлетворение. Я бы еще могла бы сказать, что это очень хороший период для вступления в брак, если бы не ретроградный Меркурий. Но, наверное, да, если вы человека давно... Хорошо узнали, но при этом как-то там ваши пути разошлись, вы давно не виделись и а теперь встретились. Ну и решили снова воссоединиться. Ну, тогда да, тогда для этого это благоприятное время. Хорошо, дальше. С 14 по 17 октября здесь Венера будет создавать интересный аспект ксекстиль. К Меркурию Меркурий это ваш управитель, поэтому пока он ретроградный, он может создавать различные помехи в информационном поле, будьте очень осторожны в своих обещаниях и мало доверяйте другим обещаниям. До 18 числа так а до 18 вам удастся легко, и очень быстро и грациозно порешать некие свои финансовые проблемы которые имеют хвостики из прошлого. Либо договориться со своими старыми партнерами о каких-то насущных решениях вопросов. С 30 октября по 4-5 ноября Будет точно такой же аспект, только уже в этот период Меркурий будет прямым. Вот это вот самое время как раз начинать, новые проекты наступит, когда будет очень легко договариваться, вас будут слышать. Вы и так виртуозны, грациозны в речи, в умении уговаривать и обмениваться информацией. Ну а здесь будет еще больше везения в этом плане. Также будут очень удачными эти периоды для тех, кто работает сам на себя, кто занят частным бизнесом, для тех, кто занимается оформлением каких-то документов. Ну, Все очень-очень будет хорошо для вас складываться. Знакомства тоже будут благоприятны. Вообще, когда Венера идет по четвертому дому, это, как правило, в этот период знакомства нацелены на дом, на семью, на ведение совместного хозяйства. 20 число. Давайте обратим внимание, полнолуние будет в этот день... Оно будет знаки знаке зодиака Овен. Овен для вас это символический восьмой дом. Он отвечает за чужие деньги, за секс, за опасные ситуации. Но здесь он может проиграться, поскольку он делает аспект к вашему второму дому, связанному с вашими финансами. Возможно, неожиданные импульсивные финансовые траты. Вот постарайтесь где-то от 16 по 20 очень аккуратно распоряжаться своими деньгами, чтобы потом не думать, куда они делись, и зачем вообще вы их потратили, ерунду какую-то купил, вот зачем мне это нужно. Было, ну, то чтобы не сожалеть, вы поняли. Дальше с 22 по 26 будет очень интересный аспект от Венеры к Нептуну. Но Он интересен тем, что это квадрат. Квадрат, как правило, это напряженный аспект. Он не дает легкому течению энергии, и он очень часто связан с иллюзиями и заблуждениями, нереальными ожиданиями от партнеров. Поскольку Нептун у вас будет находиться в вашем символическом седьмом доме партнерства, то я могу сказать так, что... Кто-то кого-то может обмануть. Есть шанс в чем-то, в ком-то ошибиться. Не слушайте ничьих обещаний в период с 22 по 26 октября. Возможно, вас обманут. Ну, и, наверное, вам стоит уже не давать таких обещаний. Ну, а еще это указание на то, что вы можете психануть и потратить какую-то крупную денежку на свой дом, на свою семью. И здесь еще есть дополнительное указание. До 28 числа Венера формирует аспект к Юпитеру. Тоже, тоже секстиль. Юпитер находится у вас в зоне здоровья и работы. То есть это может быть как минимум улучшение вашего состояния, если вдруг вы приболели. Ну, вообще такое, знаете, вы будете находиться в очень таком взволнованном, приподнятом настроении. И это очень благоприятный период для улучшения финансовых дел, для любовных. Я думаю, что вам этот период может запомниться надолго. И для да, и можете рассчитывать, что вы еще получите хорошие денежки. То есть вы их как получите, так и вложите. Сколько получится, столько и вложите в какое-то очень важное для вас предприятие. Да, так что с 22-го. Но я бы сказала так, вот пробуйте уже, наверное, где-то 25 26-го. 26 вот самое время для того, чтобы активничать в сферах своего дома. Ну и там до конца месяца точно, может быть, даже и больше. Ну, с 30-го числа тут у нас Марс входит... В знак Зодиака Скорпион. Скорпион является для вас третьим домом, связанным с короткими поездками, с путешествиями, с передачей информации. Ну и здесь есть намек на то, что вы как-то активизируетесь по этим сферам, уже начиная с первого числа, когда Марс уже полностью зайдет в этот знак. В 30 го он только начнет заходить. Очень будет много переписок, будет много общения, о коротких поездах. Но и вы можете быть даже несколько агрессивны, поскольку Марс сам по себе он еще и агрессивен в этом знаке. Ну, по астрологической части мы на сегодня закончили. Сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, друзья, сегодня нам будут давать подсказки о том, что будет происходить в вашей жизни Таро снов. Ну, Если задаем вопрос, как будут воспринимать представители знака Зодиака Дева в ближайшем периоде, с 7 октября по 4 ноября. Семерка Жезла. Вы будете очень активными, будете за что-то бороться, будете что-то отстаивать. Но помните, что максимальная ваша активность, она в идеале, если будет проявляться уже после 18 числа, чтобы не натыкаться на преграды. Теперь... Как будете все дела с вашей финансовой сферы, Мак, ну, я думаю, что сколько вы захотите, столько вы и заработаете, поскольку эта карта говорит о том, что все в ваших руках, все зависит от вас, нет абсолютно никаких тут отельчающих кармических обстоятельств, Не сколько вы приложите усилий, столько и заработаете. Теперь, как будут обстоятельства дела у вас на работе? Здесь есть указание по шестерке, она сегодня абсолютно, ну практически всем выпала, она указывает на возврат к прошлому, ну из-за ретроградного Меркурия, она говорит о том, что возможно вам придется взаимодействовать с людьми из прошлого, ну и это самое лучшее, будет с ними взаимодействие. Ну и еще это указание на то, что вы будете заниматься той работой, которая вам очень нравится. Я еще решила уточнить, мне здесь выпала десяточка жезлов, она говорит о том, что вы можете слишком много на себя звалить и вам будет очень тяжело вот как-то все это переработать, вот все свои обязанности выполнить и обещания. Что у вас по карьере, по вашим главным целям? Кубки, 8 кубков, а чего-то вы уходите. Во-первых, здесь может быть изменение на работе, по работе, может быть просто увольнение. Но ну, давайте уточним. Так, здесь есть дама мечей. что-то зависит от воздушной дамы, водолеи, весы или близнецы. Будет приниматься какое-то очень важное решение, связанное с конкуренцией, споры двойки кубков сейчас секунду я пока еще не вижу здесь четкого ответа выбор будет направление выбор направления одно из двух знаете такое впечатление что вы будете выбирать то что по душе что двойка двойка пара пара все время идет может быть вы захотите с кем-то объединиться но здесь нечто что-то новое идет. Уход от старого и выбор нового пути. Вы ищете какие-то новые возможности. Выбор дела по, по душе. Видите, вот по этим лебедям вдвоем, может быть, с кем-то в паре, где советую. Идти, идти к чему-то новому. Хорошо. Что у вас по здоровью? Король монет. Ну, это, кстати, ваша карта. Это очень хорошее положение, можно сказать, все крепко, стабильно. Ну еще может быть указание то, что как-то оно может быть связано вот с этим человеком. Может быть, как-то взаимодействовать с ним будете по, по своему здоровью. Но здесь, знаете, пентакли, они часто связаны с чем-то таким, э, с растениями, вот знаете, с чайками, вот что-то что такое не медикаментозное, а природного назначения. Хорошо. Что будет происходить у дев в доме, в семье? О, по десятке мечей перемены. А с чем будут связаны эти перемены? Кардинально что-то будет меняться, причем такое, болезненные перемены. С королем кубков, король кубков, это может быть близкий человек, муж, брат, отец. Что-то будет происходить. Посмотрите, здесь повышенное идет давление, повышенный фон эмоциональность, фон, давление, может быть, кровяное давление. Так, так, так, так, так. Знаете, что-то здесь пытаюсь пытаюсь просмотреть. По семерочке, знаете, как будто бы вам приходится ожидать, заняли позицию ожидания. Ну, здесь есть два варианта. Либо вам кто-то что-то пообещает, вы уложите деньги будете ждать, когда этот человек придет и сделает то, что вы, то, о чем вы с ним договорились. То есть, возможно, не, не, ну, это не препятствие, это ожидание. Когда он придет, да, и сделает. И второе... Ну, нет, здесь болезни все-таки я не вижу. Нет, здесь надежда на помощь человека, который вам должен помочь. Ну, как должен. Знаете, такое впечатление, что он у вас должник, ваш должник, как будто бы когда-то очень много для него сделали, а теперь... Ждете от него отдачи. Ну, честно говоря, я вижу, что как-то он не особо будет сильно спешить с этим. Ну, есть такое небольшое намек, указание на то, что это может быть, произойти уже где-то после 20-х чисел октября. Хорошо. Дальше. Что в любви у Дев? Смерть. Ну, изменения. Кстати, по срокам очень часто эта карта указывает на период Скорпиона. Ну, он как раз... И начинается после 20-х чисел. По-моему, там 22 или 23 Ну, давайте уточним, что у нас тут так заканчивается. Что заканчивается? Пятерка кубков заканчивается, а конец разочарования. Ну, и что там дальше на следующее? Так, «Рыцарь кубков». То есть новый мужчинка очень интересный, привлекательный. 8 монет. Интересно. И 8 мечей. Я поняла. Посмотрите, у вас могут быть предложения, приглаш, приглашения, заигрывание. но вы будете как-то сильно зациклены на каких-то своих неприятных моментах из прошлого, что будете полностью свое внимание переводить в зону работы. Ну, или еще есть шанс связать свои отношения с человеком, с которым, ну, заинтересоваться человеком, с которым вы как-то вместе взаимодействуете, взаим, взаимодействуете по работе или имеете об, общее увлечение. Причем вы будете не уверены в том, стоит вам развивать эти отношения или, или нет. Хорошо, а ожидает ли вас новые знакомства? Ну, вот он, король мечей. Новенький он, это воздушный знак, близнецы, водолей, весы. Ну, с этим человеком связаны могут быть такие очень серьезные переживания, страхи, фобии. Ну, посмотрите, понаблюдайте. Пока вам больше ничего не могу сказать. Ну, давайте главный совет для дев на ближайший период. Дьявол. Ух ты! Ну, дьявол – это есть шанс займить... То, чего вы хотите, если это касается материальной сферы или физической. Например, хотите, чтобы человек за вами там умирал и жить без вас не мог, добьетесь. Если хотите много зарабатывать, добьетесь. Ну, короче... Вот то, что по дьяволу, вот всякие там искушения, они действительно могут прийти. И есть еще указания здесь на короля жезлов. Вот такой вот, так он может выглядеть. Это огненный король, это лев, это скорпион, это овен, это стрелец. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз на сегодня был для вас интересен, будет полезен. Оставляйте ваши лайки, комментарии, делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.